Компания ProfiPrint приветствует вас! Сегодня мы рассмотрим японский принтер Sato CL4NX. На данный момент он является флагманом серии принтеров Sato. CL4NX – это первый подлинно универсальный промышленный принтер для печати этикеток, созданный специально для наиболее сложных и ответственных применений. Принтер использует 3,5 GMO полноцветный жидкокристаллический дисплей, который кроме конфигурационных экранов и сообщения состояния устройства позволяет демонстрировать встроенные обучающие видеоролики. Все ключевые узлы конструкции принтера, такие как шасси, блок печатающей головки, лицевая стенка, шпиндели намотчиков и тому подобное, отлиты из алюминия. Собственно весь остальной корпус выполнен из штампованного металла, все выше обеспечивают обеспечивает высокую надежность и стабильность работы принтера и защищает его узлы и компоненты от случайного повреждения. Стандартно принтер оснащается двумя процессорами и 128 мегабайтами памяти, что позволяет устройству демонстрировать высочайшую скорость обработки данных. Минимальное время печати первой этикетки. А если принять во внимание максимальную скорость печати – 254 мм в секунду, то можно говорить о самой высокой производительности среди устройств данного класса. Жидкокристаллический дисплей принтера и встроенная память устройства изначально содержит символы более чем 30 языков, включая и русский. Использование кодовых страниц Unicode позволяет осуществлять печать многоязыковых этикеток, встроенными шрифтами принтера. Ключевые особенности данной модели. Высокая производительность, большой полноцветный жидкокристаллический дисплей, разрешение печати 203, 305 или 609 dpi, ширина печати 104 мм, сверхбольшой объем памяти, легкая и быстрая замена расходных частей, графическое конфигурационное меню, максимальная производительность, аппаратная русификация полная поддержка Unicode, точность позиционирования отпечатка плюс-минус 1 мм, обилие встроенных интерфейсов, система стабилизации натяжения этикеток, применение красящих лент длиной до 600 метров, наличие эмуляции принтеров Zebra, Tec, Datamax и Intermac. Большое спасибо за внимание!